В Казанском университете состоялась церемония вручения медалей и премии имени Лобачевского, обладателем которых стал канадский математик Даниэль Вайс. Награду ученому вручили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и ректор КФУ Ильшат Гафуров.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 Последним пунктом посещения научного десанта КФУ стал Актаныш. Мероприятие развернулось в районном доме культуры Актанышского района. О том, как оно прошло, наш следующий сюжет. 30 ноября в Актанышском районе прошел большой праздник науки научный десант КФУ, приуроченный к 215-летию вуза. Научно-просветительская акция от представителей КФУ охватила 18 городов и районов Татарстана. Участниками мероприятия на этот раз стали более 500 актанышцев. По традиции в рамках акции Набережный Челнинский и Елабужские институты КФУ организовали для актанышских школьников научно-популярные лекции, занимательные интерактивы, профориентационные мастер-классы, опыты и эксперименты. Я хочу узнать, ну, как собирать крубик-крубик и более другие вещи. Гости научного десанта КФУ осмотрели более 20 станций различной тематики, в частности мастер-класс по генерации электроэнергии, механической энергии или гидроэнергии. Мы устраиваем разные квесты, детям даем разные задания. У нас татарский факультет, поэтому у нас и действительно задания по татарскому фольклору. Я демонстрирую новые наборы. Лего э, – это промышленные роботы, также есть умный дом, ими занимаются студенты. Для педагогов, школьников и их родителей ректор КФУ Ильшат Гавуров провел открытую лекцию, в которой подробно рассказал об истории развития и становления Казанского федерального университета. Ну, на мой взгляд, такие мероприятия очень важно показывать именно учащимся школ и давать возможность ощутить себя в некоторой степени студентами университета. Тон работы научно-образовательной акции задала лекция доктора филологических наук КФУ профессора Фата Галимулина, которая раскрыла основные этапы развития искусства татарского слова. В э, акции было охвачено практически все районы Республики Татарстан, и это грандиозное такое мероприятие, которое было э, реализовано по инициативе ректора Шатрафкаджи Гафурова. Кроме того, отдельным проектом предусмотрено проведение комплексного исследования и самообследования в образовательных организациях Актанышского муниципального района под руководством ученых Казанского федерального университета. Итогом этого процесса станет выход на программу улучшения результатов образовательной деятельности. Актаныш стал заключительной точкой на карте исследования научного десанта КФУ по городам Татарстана. В завершении дня состоялось подписание договора о сотрудничестве между КФУ и Актанышским муниципальным районом. Лилия Баталова, Мурат Хафизов, Универньюз. В этом году свой юбилей празднует не только Казанский университет, но и Музей истории Казанского университета. В этом году ему исполнилось 40 лет. 30 ноября Музей истории Казанского федерального университета отметил свой юбилей 40 лет со дня основания. С поздравительным словом перед гостями мероприятия выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Сегодня музею 40 лет. Да, с точки зрения человеческой жизни это немало, но с точки зрения истории, которую делают люди, работающие в университете, это еще совсем молодой возраст. И поэтому я хотел бы пожелать коллективу Музея Истории Казанского университета Светлане Анатольевне сохранить ту молодость и тот ту динамику развития, которую мы видим сегодня. Руководитель музея истории КФУ Светлана Фролова рассказала гостям о становлении и развитии музея истории Казанского университета за 40 лет. В сентябре 1978 года началась работа по созданию в Казанском университете музея истории. Его торжественное открытие состоялось 30 ноября 1979 года. Первый директор музея – заслуженный работник культуры Республики Татарстан Стелла Писарева. В создании музея активное участие приняли студенты-историки. Некоторые из них впоследствии стали известными учеными и руководителями музеев. Отметим, что за 40 лет музеи посетили около 1 миллиона человек. Среди гостей выдающиеся государственные деятели, деятели науки, культуры и искусства, студенты и школьники. Мероприятие в честь 40-летия музея продолжилось спектаклем Детского театра «Радуга» Института психологии и образования КФУ. Россия мне раскрылась в ТЕБЕ, Казанский университет. Также в этот день поздравить с круглой датой музей истории пришли коллеги по цеху, а также преподаватели, сотрудники и гости университета. Сегодня музей известен не только в Казани, но и в России и за ее пределами. Он стал важнейшим центром пропаганды, отечественной науки и культуры, крупнейшим центром культурной жизни города. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!